Ребята, первое правило, когда едете куда-то с семьей, бросайте еще дополнительно час или два на эксплуат. ку Куку, привет. Ты собрался в дорогу? Да. А ты знаешь, куда ты едешь? Пока нет. Давай сбросим у Кости. Костя, привет. Куда мы едем сейчас? Скажи мне. Ты знаешь, куда мы едем? Да. Куда? Это кофе на миндальном молоке. Спасибо большое, все, как я люблю. Когда царь Иван Васильевич Грозный собирался в поход на Казань, он вот сюда пришел, и первой постройкой на территории монастыря стал велокаменный успенский храм, который построен в шатровом стиле, то есть его куплено как бы шатер напоминает. Храмов такого стиля очень мало осталось. Здесь барокко вместе с кущецизмом. Но за счет такого высокого статуса монахи жили очень скрыт. они к себе никого не принимали, поэтому под конец века XVI монастырь прекращает свое функционирование. Взорвание. от него вообще ничего не осталось даже камни на камне который бы нам напоминал о его славном прошлом безнедеятельность, что на свадьбе. Куда прешься свиным рылом в калашный ряд? Или попробовать поймать водовоза Но скажите честно, вы мыло носите с собой в карманах? Да. Нет, нет а -а -а. Сонус, сонус.